Вы работаете с людьми, ваш основной ну, инструмент – это общение с людьми. То есть маркетинг – это просто рычаг, который дает возможность вам этих контактов создать больше. Он необходим. Но основная ваша работа – вы людей должны знать как облупленных. И если вы научились это делать, у вас в руке есть самая крутая в этом современном мире волшебная палочка. Вы с помощью общения можете добиться любого любой цели, которую вам нужно добиться другого человека. Потому что вы можете понимать, что он хочет, почему он это хочет. Настолько круто понимать все его кнопки, потому что у каждого человека есть кнопки, на которые можно нажать, и он будет делать то, что вы ему скажете. Вот это действительно а, прям ювелирная работа. Но это и есть профессионализм. Но и это и есть гарантия того, что вы продадите практически каждому. При условии, что у вас продукт ценный, и вы не пытаетесь обманывать, там нет вранья.